как встретить нового год 2022 и привлечь удачу тиграм. Потому что именно он э, дает вам удачу на целый год. Я как раз его взял. Приготовьте, чтобы удача была вам. Он нужен хоть потр... э, как там, <кхм> рисунок, портрет или же эскиз. Эскиз это у нас декорация. Ну, грубо говоря... Если он будет на Новый год с вами, он будет на вас смотреть, тем самым будет в этом удачу. Говорят в интернете. В принципе. Легче сказать, чем взять. Поэтому сразу покупайте. Э -э почему он белый? Ведь сейчас говорят о а водяной тихо ну, Потому что у меня так попался вроде бы. Сохранился, кстати, достаточно долго. Ну, в общем, сегодня об этом. Праздник, нужно готовиться к этому, поэтому можно, если хотите, привлечь удачу к себе и карьерный, карьерный рост, то одевайтесь в брюзовый, вроде бы так, не, голубой, голубый, синий и березовый, вот, вот похож на березовый, там было таки написано, помню. В общем, три цвета, три цвета просто для того, чтобы, ну, точно не белый а чтобы привлечь удачу и карьерный рост. Еще вот, вот такая вот сзади зеленый фон. Ему нравится тигру, чтобы был к зеленый фон или красный. Вроде бы еще что там еще, по белый белый красный, зеленый, белый, на зеленый будет. даже я взял зеленый плюс тигр. конечно говорят, что если ты оденешь, кстати, серебро и золото, это означает ваш доход, стабильность больше. вот, если вы оденете. Ну, как по мне, если прям отдельный ролик сделать, когда все выучить самым принципе можно сделать вывод то что если деваться все серебро и золото то это высшая стабильность то есть если у вас есть деньги и вы обеспечены то если вы едетесь как раз вам будет в будущем на целый год идеи идти точнее куда инвестировать деньги это тоже классно на целый год Поэтому, кто смотрит только инвестиции, а об этом не знает, то теряет год возможность удачи. Это знаете, как будто играть какую-то игру, это какой-то аксессуар, дополнительный бонус. Это точно вам поможет. Значит, не одевайте кофту в тигра, потому что скажет тигр, ага, соперник, значит, будет в будущем у вас, наверное, куча соперников или просто неудачи, или он обидится на вас. И так дальше. Прошлый год был бык. Я не был в курсе, поэтому не мог сказать. Потом крыса тоже не мог сказать. И так дальше пошло. Вроде бы все. Коротко, ясно. Пока. Лайк, подписка.